Well. Так, ребята, шоу скоро начнется. С вами Толян, и мы сегодня подходим к картинг арене, где будет проходить наши гонки с нашим участием Формулы-1. Мы еще сейчас подождем одного человечка и подойдем вот сюда. Так что ждите веселья. Команда, вы готовы? Космос. Yeah, yeah. Сейчас начнется ХБ. Вот синий это Толян едет, а красный это Дениска сзади. Он отстает. Так, вот, Дениска отстает. А нет, деньги. Да-да, Дениска отстает. Талян снова обошел его. box box box box box box box box and box box box so box box box box box box box box and box box so box box box box box box box and box box box box box box box box box box.